Привет! Сегодня вершисто грандиозная такая покупка. Покупаю зеркалку. хочу провести конкретный билет. Здравствуйте, меня с покупкой новой зеркалки, фотоаппаратов да, ну, и передач. это будет на более глубине уровне, так сказать, подписываемся, что не вот Прикупил я, в общем, себе зеркалку. Покупайте вовремя видео, там все круто. Подписывайтесь на канал Талисмен, ставьте лайки, пишите комменты, башни с колокольчик.